Приветствую вас дорогие друзья, с вами Вячеслав Костенко и вы на моем канале о трейдинге и инвестициях. В сегодняшнем видео я расскажу вам, что интересного можно увидеть на графике цены Тесла. Затронем интересные компании на этой неделе и немного поговорим о биткоине. Не забудьте подписаться на мой канал, поставить лайк этому видео, если оно вам понравится, ну и колокольчик, чтобы не пропускать новые. Ну а прежде чем мы начнем, минутка рекламы. Мне часто пишут в личку по поводу вариантов инвестиций и иногда люди интересуются ставками на спорт. Мол, что мне об этом известно и можно ли там заработать. К сожалению, я мало в этом разбираюсь, но знаю, что как и в инвестициях, в теме спортивных ставок есть аналитики, которые могут с определенной долей вероятности предсказывать результаты спортивных событий. Я бы хотел познакомить вас с одним из таких аналитиков. Зовут его Иван Горохов. На его канале в Телеграм вы можете уже на завтра получить уверенный экспресс с отличным коэффициентом. Напишите Ивану в личку, что вы от Вячеслава Костенко и получите приветственный бонус. Ссылка в описании. Играйте на спорте с правильными каналами, но не забывайте о рисках. Итак, друзья, возвращаемся к нашему обзору рынка, к нашему техническому анализу и так далее. Давайте, наверное, сегодня начнем с биткоина, потому что тоже тема интересная. Основная криптовалюта, бенчмарк всего криптовалютного мира сегодня все больше, а точнее все ближе приближается к своим рекордным историческим максимумам. На сегодняшний день, на, вот на момент съемки видео, биткоин стоит 16 220 долларов. Это, конечно же, прям такое мощное событие, я бы сказал. Но вот что настораживает, то что никто в СМИ об этом не трубит. По крайней мере, этого не слышно, так как было слышно буквально еще год назад о его падении о том, как же это все больно происходит и так далее. А вот такой стремительный рост, который, в принципе, достаточно значительный. Давайте посмотрим то, что с периода пандемии он у нас прошел больше 200, сейчас, простите, 270%. И это прям чуть ли не один из лидеров, скажем так, роста. Но ну, мы не берем сейчас, естественно, в учет здесь какие-то альты, там мелкие капитализированные те же компании которые давали фондового рынка имеется в виду, которые давали тоже бешеные иксы и и так далее и тому подобное это мы все не берем мы сейчас берем Достаточно весомый актив, который имеет приличную капитализацию, который прошел достаточно большой, сделать скачок вот на сегодняшний день. Ну и, конечно, до 20 у нас здесь осталось всего-то ничего. 20-ка, напоминаю, его предыдущий максимум. Давайте посмотрим это все в, в, в разрезе месяца. Наверное, вы задаете вопросом, а что это у меня на графике такие вот линии. Красная, оранжевая, зеленая. Я вам скажу, что это... Границы годовой волатильности данного инструмента были они высчитаны за прошедший год. А, о чем они говорят? Ну, говорят они о том, что красная линия теоретически, в теории опять-таки, говорит о том, что с этих цен инструментом с вероятностью больше 97% должен уже развернуться. Исторически так сложилось. Ну, а, соответственно, вот эта вот крайняя зеленая обратно с обратной стороны говорит нам о том, что вот на этих цифрах, инструмент простите нет зеленая вот это вот аж внизу которая на 300 вот она вот здесь должен собственно разверна разворачиваться в ба если он вдруг будет падать к этим цифрам ну как мы видим что в теории это все хорошо звучит но на практике пока что так не происходит и инструмент показывает уверенное движение вверх насколько оно может продлиться да никто и вы конечно не знает потому что биткоин это интереснейшая вещь, которая может запампиться просто просто нереальными темпами я не удивлюсь что он даже выстрелит до тридцатки а то и полтинника и практически не будет даже запинаться конечно все дело в том а хватит ли веры у инвесторов на настолько огромное движение? Вот это уже совсем другой вопрос. Мое же мнение достаточно консервативно. Я придерживаюсь того сценария, что чем вертикальный инструмент взмывается ввысь, скажем так, растет, тем стремительнее наступает его момент коррекции и падения. Ну, собственно, такая же ситуация у нас была с вами вот а, в аккурат на Предыдущих максимумах, когда он дошел до 20 тысяч, увидите, здесь, какая здесь движуха, собственно, была пока что здесь не наблюдается продавца, пока здесь присутствует только покупатель, и видно, что вроде бы как еще силы у них у него есть, по объемам, как бы немножечко это, конечно, уже замедляется, но все еще перспектива существует, поэтому. Ждем, наблюдаем, смотрим. Если вы, конечно же, спекулируете на этом активе и вы уже сидите с достаточно хорошей прибылью, то мне неплохо было бы покрыть хотя бы часть, чтобы зафиксировать ее, дабы не пропустить этот момент. Фиксации позиций тех, кто уже здесь их набрал, а уж поверьте, этот момент наступит. И, как правило, его словить будет очень сложно. Ну, а если вы долгосрочный инвестор и... Рассчитывайте на хорошую прибыль, то здесь уже решать исключительно вам. Что касается меня, то мои цены для покрытия, наверное, будут начинаться, ну, тысяч с тридцати. Уже я буду задумываться о том, чтобы его начинать закрывать. Пока что в ожидании. Переходим дальше к рубрике интересных компаний, которые, на мой взгляд, показывают себя интересно для инвестора. И я считаю такой компанией Alibaba. Alibaba Group. Холдинг, они же всем известный Алиэкспресс, на которых, так, которых, наверное, не, не слышал только ленивый или глухой. Я думаю, что все слышали и большинство из нас будем говорить, что пользуются возможностями этой платформы, заказываем все товары из Китая, да, понятное дело. Данный гигант, данный технологический гигант провалился в аккуратно на 19,60. Сотых процента почему и что произошло? Ну, по официальным данным а мы можем делать ставку только на них. Это то, что у Alibaba планировалось достаточно крупная IPO. Ну, по моему, если мне не изменяет память, больше чем на 30 миллиардов долларов. IPO ее дочерней компании. К сожалению, это IPO не состоялось по причине, вроде бы, как законодательных органов Китая, ну, в чем там основная ситуация? Естественно, никто не знает, кроме самих виновников торжества, в кавычках. Но если говорить о противостоянии Китая против Alibaba, насколько я знаю, насколько я читал, слышал и так далее, то есть все мысли о том, что это определенные палки в колеса. Почему? Потому что существует другая, не менее известная, не менее крупная компания Tencent, которая создана не последними людьми в Китае с огромными деньгами, как раз в противовес Джеку Ма и его огромному холдингу. Так вот, как мне кажется, вот этот вот Tencent, он пытается всеми силами заткнуть Баба и вырваться вперед, скажем так. Кстати, вы наверняка все слышали о знаменитом мессенджере WeChat, который буквально весь Китай, Используют. Так вот, вот этот WeChat, собственно, произведен Tencent. Ну и что же в сухом остатке по поводу Alibaba? Как я считаю, то что это неплохая возможность, если у вас нет этого актива в портфеле, добрать его, докупить, потому что достаточно хорошая скидка. Прям в аккурат к пятнице 13 к черной пятнице, заметьте. На своей мировой распродаже 11 11 наверняка вы о ней слышали, возможно, даже принимали участие, Alibaba показала доходность сверх то есть имеется в виду по квартальным отчетам. Почему здесь стоят минусовые данные, непонятно. Видимо, они немножко неправильные. Но поэтому, если нет, покупаем. Если есть, докупаем. Ну и наконец переходим к Тесли. где у нас Тесла. И поговорим о том, что же все-таки интересного я усмотрел на графике цены данного актива. Ну, я думаю, что уже вам все ясно и понятно. Это, собственно, равносторонний треугольник. Или же в техническом анализе данная фигура называется вымпел. Почему вымпел и чем она интересна? Интересна она ровно тем, что этот вымпел очень хорошо сформирован. Его вижу не только я, но и, поверьте мне, весь остальной мир финансовый. Данная фигура здесь сформирована очень четко. Вот это так называемая древка вымпела. Ну и сам, собственно, выпил сформирован в виде практически очень ровненько. Что же означает данная фигура и чем она может быть для нас интересна? На что нужно обратить внимание? А фигура этого технического анализа, как правило, в статистике показывает продолжение движения тренда. То есть, после импульсного движения... а это этот рост мы можем рассматривать как не что иное как импульсный рост, потому что он шел практически безоткатно, ну и, скажем так, с достаточно вертикальным наклоном, то есть градус здесь был очень острый. После чего сформировалась так называемая консолидация, которая, можно сказать, представляет собой равносторонний треугольник. После этого формирования, как правило, актив продолжает движение по тренду, тренд у нас основной восходящий, значит мы имеем все шансы на пробитие данного треугольника вверх и преодоление новых исторических максимумов. То есть можем в скором времени увидеть Tesla больше 500 долларов. Естественно это все теоретические прогнозы и слева полагаться на них не стоит. Нужно действовать по ситуации и отталкиваться исключительно от своего риск-профиля, от своего риск-менеджмента и капитала. Ну а в конце этого ролика хотел бы вас пригласить в свой телеграм-канал, где я даю оперативную информацию о тех активах, которые я считаю интересными, которые стоит, на которые стоит обратить внимание, которые стоит докупить к себе в портфель, ну или же наоборот, уйти с актива, зафиксировать прибыль и так далее. Если вам интересна эта информация, ссылочка будет также в описании. Пожалуйста, подписывайтесь, буду вам рад. Ну а на этом у меня все, друзья. Большое вам спасибо за внимание. Если это видео было вам полезным, пожалуйста, поставьте лайк. Напишите свои комментарии относительно того, что вы думаете по поводу рынка, по поводу движения Тесла. Возможно оно или, скорее всего, оно не оправдается. Ну и подписывайтесь на канал. С вами был Вячеслав Костенко. До новых встреч. Пока.